Здесь ходят все в масках, опять начинается коронабесия. Да. И вот знаете что, дорогие друзья, меня это просто вот как врача-инфекциониста, я на это на все смотрю и думаю, блин, вот извините за грубость, да, что это? Это не помогает. Это безумие. Коронабесия. Понравилось Безу... это... термин, кстати, мой понравился. <свист> коронабесия. Ну, <свист> да. Смотрите, вот давайте мнение, все-таки я на это училась и работала. Значит, а, вирус у нас паразит внутриклеточный. он живет внутри клетки. Вот если, допустим, не приведи Господь у нас ковидный человек, он тут накашлял, если у нас нет взвешенных частиц в кабинете, то есть воздух чистый, то этот вирус упадет и сдохнет, извините меня. Ему нужна биологическая ткань, субстрат, на котором он живет. Если этого субстрата нету, не будет. Значит, мы надеваем все маски, нас заставили надевать все маски, с учетом каким? Что если вдруг ты заразен, то ты со слюной не выговоришь этого вируса, и он не попадет на окружающие предметы. От чего у нас зависит вообще вот, вот это вот, то, что человек один заразился, я говорю очень просто, чтобы все понимали. Какой-то человек не заразился. От чего это зависит? А, смотрите, есть факторы. Есть а, вирус, его отменять нельзя. Он действительно очень вирулентный, то есть агрессивный. Агрессивный этот вирус. А, и есть восприимчивый ч, э, организм, это человек. Но у нас еще есть пути передачи. Как мы можем повлиять на вирус. Ну давайте вместе рассуждать. М? Ну, на вирус мы можем повлиять только лишь ультрафиолетом, да, типа убивает вирус, а, дезинфекцией какой-то, дезинфекцией. Противовирусные препараты. А, так, давайте это чуть попозже. Про противовирусные препараты, то есть на вирус. Мы можем его только лишь убить, да? Физическими факторами или химическими факторами. Физические факторы это ультрафиолетовое излучение, это может быть какая-то вибрация особая, когда паразит, потому что у каждого паразита своя вибрация. И это, можно, это может быть химический какой-то фактор, то есть это дезинфекция. Вот давайте сразу по, по этапам буду говорить. Дезинфекция. Вот стоят эти санитайзеры. Дорогие друзья, я вам, вас просто всех заклинаю, кто здесь сидит, расскажите всем своим. Не суйте вы руки под эти санитайзеры, они сделаны все из метилового спирта. У меня нюх как у собаки, я могу отключить многое что. Метиловый спирт очень токсичный, очень токсичный. Он идет через кожу, проникает глубоко и мы получаем им отравление. Это одно. Второе. У нас на коже есть такие ферменты, как, допустим, лизоцин. Это наш антисептик, личный антисептик каждого человека. У каждого свой лизоцин. Мы его смываем. Помимо этого, у нас на руках есть собственная микрофлора. Понимаете? И эта микрофлора, она страж. Она просто стоит на защите нашего организма, и не пропускает туда патогенную микрофлору. Даже если вы залезете порой куда-нибудь в грязное-грязное место, если ваши микроорганизмы сильные, если у вас сильный иммунитет, то они сожрут эту грязь, понимаете? Так устроен наш организм. Нас что заставляют? Смывайте лизоцин, вымывайте свои бактерии личные. И потом начинается, почему здесь это, почему экзема, почему то, почему пятое-десятое. Почему вдруг творожные массы повалились из влагалища, да, к примеру? Почему такое произошло? Да вот даже от этих рук, потому что вы начинаете смывать все такое, все нужное. Вот. Следующее, значит, это вирус. Как мы на него воздействуем? А, повлиять на вирус каким-то другим путем мы не можем. Нет способов. А, пути передачи. Что, что за пути передачи? Ну вот мы надеваем эти намордники, да. Чтобы, чтобы вот прекратить этот путь передачи. Вот мы те же самые санитайзеры, да, то есть все, чтобы вот такой путь прекратился вируса. Ну, как-то можем защититься, да, на самом деле. Но могу вам тоже отступление небольшое сказать. Я сам ковид работала с людьми ковидными. Вообще, вот просто. Человек врач ковидный, и я ему делаю массаж. У него подтвержден ковид, у него температура 37-38. Я сказала, нельзя с такой температурой делать, он поднимается, говорит, делай, я беру на себя все свои, э, ответственность на себя беру, делай, я делаю. То есть понимаете? И потом, когда эти ребята переболели, они все сказали, Татьяна, Геннадьевна, вообще огромное тебе спасибо, просто огромное-огромное. И есть у нас еще восприимчивый организм. Это мы с вами. Вот понимаете, что вы, что вы только пить не будете. Все эти противовирусные препараты, их не существует. Поверьте. Это просто есть какой-то момент, где-то где что-то, какой-то фермент, кого-то что-то. Ну, в общем, нет противовирусных препаратов. Почему? Потому что вирус живет внутри клетки. Доктор, вот мне. Со мной тоже может запросто согласиться. И если вы убьете вирус, вы убьете прежде всего клетку. Совершенно... Да. Поэтому противовирусных препаратов запомните. Нет. Вот. И не оциклавируйте никакие, любые другие. Фероны. Фероны никогда не пейте. Очень вредно для иммунитета. Вот. Это ферон? Да, фероны. Все, нахуй, которые... Ты-ты-ты-ты-ты-ферон. А, вакцина. Что, что, касается вакцины? Ну вот, когда, знаете, начали говорить том, чипирование бред. там и прочее, я в это не верю в этот бред, если да, честно. Ну нет. Да, сделали ее, и я очень гордая за то, что сделали на самом деле эту вакцину. Может, нас на изоляцию не посадят. Знаете, будет такой вот Россия с вакциной, что на изоляции не будет. Это тоже хорошо. Понимаете, на самом деле я горжусь теми, кто... могли сделать вакцину за три месяца, не бывает такого... Но вы же понимаете, что подождите, они ее посадили на то, что... Так, как сделали струму какую-то, как сделали для Эбола, то же самое. Давайте не будем, вот смотрите, ну, в тех... технологии. почему, да. Почему? потому что ни вы, ни я не были там, и с ними не участвовали в этом. Согласны? Не обязательно там быть, куда... Ну, и все равно, тем не менее, я говорю, что давайте не будем да. с вами это обсуждать. Почему? Потому что вакцина с одной стороны... Ну, сделали, и слава Богу, я рассудила так, что, может быть, нас не посадят на изоляцию, потому что у нас есть вакцины. Вакцина тоже, знаете, такой вот, вирус очень сложный, он имеет в себе и, и, и, вирус, и элементы вируса гриппа, он имеет в себе элементы а, ВИЧ, представляете, то есть он очень сложный, у него очень сложный геном вот скорее всего сделали на какой-то вот основной может быть там геном посадили что-то его или не знаю но дай бог чтобы эта вакцина делала потому что есть такие люди которые хотят вакцинироваться и слава богу но на самом деле эпидемиология наука. это наука и если иммунитет в массах достиг более 50 процентов то заболеваемость скатывается на ноль Понимаете? Если она более 70%, то можно ходить, не бояться. Вы понимаете? То есть иммунитет вот, массовый, то есть массовая вакцинация, кто-то уже переболел там, и так далее, вот. то тогда уже и хорошо. Ну, делают люди вакцинацию, ну, себе, вакцинируют. Да, вот я работала на железной дороге, на железной дороге охват вакцинациями против гриппа был 99%. процентов. понимаете? То есть это очень хорошо, это супер хорошо. Ну, вакцинируются люди, ну и хорошо. Значит, чем больше они вакцинируются, тем меньше работы для нас. Я, я вот этим самым хочу донести до нас с вами информацию о том, что давайте быть грамотным. И единственный способ, когда мы можем защититься от вируса, это сделать невосприимчивый свой организм. Каким образом? Только за счет иммунитета. Только за счет иммунитета. Собственного. Понимаете, больше ничего не помогает и это все фарм-мафия. И мафия это ей невыгодно, чтобы мы с вами вот здесь сидели, чтобы мы с вами занимались здоровьем. И они всякие гадости творят только лишь для того, чтобы мы не были здоровыми. И вот эта пропаганда истерии, там дважды кто-то переболел, трижды там ну, вообще истерия. Ну, я не могу сказать, бывает, не бывает. Может быть, кто-то второй раз. Вот говорят, кто корню переболел, сто процентов не болеет второй раз. А бывают и вторые случаи. Помните этот, про чуму то которая шла там в город, да? Ты зачем там идешь? Ну, все знают эту притчу, да? Так вот, она действительно, все остальные умерли. Я пришла за 5%, а 75% померли из-за того, что они просто испугались. Что у нас в голове?